Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Кородкоглавном». Президент принял председателя национальной комиссии по государственному языку. Встреча прошла накануне 30-летия принятия закона о государственном языке Кыргызской республики. Сегодня в Таласе стартовали национальные игры кочевников, в которых примет участие 621 спортсмен. Сегодня в столице состоялось четвертое заседание Кыргызско-Туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному партнерству. Президент принял председателя Национальной комиссии по государственному языку при президенте Назаркула Ишикеева. Встреча прошла накануне 30-летия принятия закона о государственном языке Кыргызской республики. Назаркул Ишикеев представил информацию о запланированных мероприятиях в рамках 30-летия принятия закона. Он также рассказал о реализуемых мерах, заложенных в национальной программе развития государственного языка и совершенствования языковой политики в стране до 2020 года. Обсуждены меры по дальнейшему развитию и популяризации государственного языка среди граждан и совершенствованию языковой политики. Президент, отметив особую роль государственного языка в жизнедеятельности страны, подчеркнул, что языковая политика является актуальным и значимым направлением государственной политики – также отметил необходимость широкого применения государственного языка не только в повседневной жизни, но и во всех отраслях. Необходимо повышать значимость кыргызского языка и использовать его во всех сферах общественной жизни, особенно в системе государственного управления. Глубокое внедрение государственного языка в сферу образования, науки, культуры и экономики является нашей основной задачей, подчеркнул президент. Глава государства высказал свое мнение по вопросу перехода на латиницу, который в последнее время обсуждается в обществе. Президент отметил, что нет необходимости перехода на латинский алфавит. Культурный и научный потенциал нашей страны достиг определенных успехов в условиях, когда он опирался на кириллице. Не тратя время на лишние обсуждения, мы должны использовать имеющиеся возможности для достижения поставленных целей и развития, подчеркнул глава государства.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 в Халатской области уже сегодня стартовали состязания по Кокбюрю. Спортсмены из Ошской области выиграли соперников из Нарына со счетом 12-0. Также сегодня меряются силами команды из города Бишкек и из кульской области. Команда Чуйской области против команды из Баткена. С места событий наш корреспондент Кубат Кубанчбек Улу. Да ты чигиттин, харень не нучит, алатонный дигиттин, албой у него на ипподроме в городе Талас проходят состязания по кукбюрю в рамках национальных игр кочевников. В группе встретились команды из Зожской и Нарынской областей. Команда из Зожской области заработала свои первые очки, преодолев команду из Нарына. «Хочу сказать, что игра была сложной, но мы смогли одержать победу над командой из Нарынской области со счетом 12-0. Нам не стоит расслабляться, впереди нас ждут сильные опытные соперники». Мы не болеем за одну команду. Нам важна красивая и честная игра. Всем спортсменам хочу пожелать удачи, единства и крепкого здоровья. Игры проходят на высшем уровне. Команда из США удивила нас. Очень сильная команда. Я с нетерпением жду финальной схватки. Буду болеть за команду из Таласа. Вы сами можете увидеть болельщиков полный стадион, ну атмосфера просто супер. Также хочется отметить, что в рамках НИК соревнования пройдут по 10 национальным видам спорта. Также по итогам жеребевки в Кукубберу примут участие 9 команд, разделенных на 3 группы. Тубат Хванчик Кулубах отвечает за ФЛТР область. Корреспонденты телеканала ТР продолжают трансляцию первых национальных игр кочевников о том, как проходит встреча гостей из-за рубежа в материале съемочной группы. Эйджи, Клейра и Марсела – туристы из-за рубежа, которые специально приехали в Кыргызстан, чтобы увидеть воочию национальные игры кочевников. Иностранные гости впервые в Кыргызстане и не перестают удивляться красоте нашей страны. Чтобы посмотреть на игры кочевников, я специально приехал из Германии. Кыргызстан это действительно чудесная страна. Местный колорит просто завораживает. О том, что в Кыргызстане проходят игры кочевников, я узнал через социальные сети. Я был очень заинтересован. Кроме состязаний, меня удивил и сам Кыргызстан. Здесь очень гостеприимный народ. А вот Эйджи Грофа, который приехал из Америки, удивили национальные головные уборы. Вчера мне удалось посетить кумбес Манаса. Там я купил национальный головной убор, который называется колпак. Очень практичная вещь, которая защищает и от холода, и от жары. Мне очень понравился. Многие туристы, кто приехал из дальних стран, ночуют в Бозуях, дабы пропитаться духом кочевников. Кроме этого, зарубежных гостей здесь угощают бешбармаком, шорпо и коронным явством Таласка области Гульчатаем. Мне очень понравился лагман. Неимоверно вкусно. Шашлик. А мне понравился шашлык. Я люблю мясные блюда. Многие века кочевой народ кыргызов проживал в Бозуях, и чтобы показать исконную красоту наших древних жилищ, был построен этногородок, где рядами сооружены Бозуи со всеми убранствами. О кочевой самобытности на национальных играх кочевников говорит и то, как здесь готовят блюда или варят чай по настоящим древним традициям. В каждое блюдо нужно вкладывать душу. Сейчас я готовлю тесто. В древние времена это был особый ритуал. Национальными яствами угощаем гостей из-за рубежа. Мне очень отрадно видеть то, что им нравится наша еда. Здесь в готовке национальных блюд участвуют не только женщины, но и мужчины. Я готовлю плов. Для приготовления этого блюда требуется особое мастерство, которое нарабатывается годами. Процесс готовки – это особое таинство, в котором должны участвовать не только женщины, но и мужчины. Число тех, кто интересуется участием в национальных играх кочевников, растет с каждым годом. Если одних привлекают состязания, то других – культура кочевого народа. «Я приехала из Швейцарии, посещаю Кыргызстан первый раз, и для меня это очень богатый опыт. После Таласа я хочу поехать в Ош. Я художник, и хочу запечатлеть на своем холсте красоту Кыргызстана. До этого я очень много слышал о вашей стране, и признаться, я в большом восторге». область. Прямые иностранные инвестиции являются двигателем экономического роста страны. Так, по показателям первого полугодия, вложения иностранных инвесторов в Кыргызстан составили более 393,5 миллионов долларов. Поступление денежных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 59,4%. Важно отметить, что приток инвестиций превысил уровень оттока на более чем 120 миллионов долларов США. Чем обусловно Рост инвестиционной активности и куда будут направлены вложения инвесторов, расскажет Айтолкун Сулпуева. Инвестиции это один из главных двигателей экономики. Но сегодня прямое иностранное финансирование в Кыргызстане идет не только в одностороннем порядке. Открываются фабрики и предприятия, которые выступают как совместные бизнес-проекты предпринимателей из-за рубежа и нашей страны. К примеру, можно взять эту фабрику по выпуску перчаток. Данный завод начал работу благодаря инвестициям китайских предпринимателей в 600 тысяч долларов. Инвесторов привлек местный бизнесмен Канабек Нышанов. Совместный проект предпринимателей из Поднебесной и Кыргызстана пока не открылся официально, однако, несмотря на это, выпускаемый продукт пользуется спросом на кыргызском рынке. Кроме того, закупка перчаток заинтересовалась и Россия. В день предприятие выпускает 6 тысяч единиц продукции. Рабочими местами обеспечено около 40 граждан нашей страны. Совместно с китайской стороной мы открыли данные предприятия. В будущем мы хотим увеличить штат в два раза. Спрос на продукцию очень большой. На сегодняшний день мы экспортируем продукцию в Казахстан. Кроме этого, поставляем для отечественных строительных компаний. Россия очень заинтересована в сотрудничестве. После того, как мы увеличим количество техники, то планируем экспортировать и на территорию России. Для нас очень выгодно работать с китайской стороной, так как здесь в основном работают только кыргызы. На сегодняшний день большинство инвестиционных вложений направлены в сферу промышленности. Если некоторые проекты уже начали работу, то часть из них ведет активную подготовку к началу запуска. К примеру, до конца этого года в Кыргызстане планируется запустить 17 проектов, финансирование которых составило свыше 200 миллионов долларов. У нас идет начало строительства цементного завода, это вот в Северном вот. Ну, это те проекты, которые мы планируем реализовать в конце 2019 года и в начале 2020 года. Далее также это строительство двух индустриальных логистических центров, то есть один на Рынской области, другой в Чуйской области, которые являются многомиллионными проектами. В Нарынской области у нас сейчас идет именно создание компании, которая сможет в дальнейшем управлять этим лог-центром. По данным Национальной статистической комиссии, наибольшие денежные вложения в виде инвестиций приходятся на Поднебесную, а также на ряд стран из Европы. В общем объеме поступивших прямых иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходится на Китае – 46,2%. Инвестиции из Великобритании составляют 16,4%, из Канады – 11,2%, инвестиции из Нидерландов составляют 8%, прямые иностранные инвестиции из Турции составляют 4,4% данные показатели подтверждает и статистика прямых иностранных инвестиций за первое полугодие. По данным Министерства экономики вложения зарубежных инвесторов в Кыргызстан составили более трех с половиной миллионов долларов. поступление денежных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 59,4%. процента. важно отметить, что приток инвестиций превысил уровень оттока на 127 миллиона долларов. одним из важных показателей является, что в первом полугодии 75 и семь процентов от всего объема инвестиций поступили в регионы если вот смотреть в региональном разрезе то 24 процента приходится на город бишкек прямые иностранные инвестиции 48 процентов на джалбатскую область 16% на Чуйскую область и вот 11% на Искуль. В основном вот в Джалабадскую область вкладываются, инвесторы вкладывают средства в геологоразведку, в, обраб... геолого в добычу полезных ископаемых. Это горнодобывающая отрасль. Если брать город Бишкек и Чуйскую область, то здесь в основном, в основном это в обрабатывающее производство. Наибольшее увеличение инвестиций коснулись сферы добычи полезных ископаемых, обрабатывающего производства. Кроме того, основной объем прямых денежных вложений иностранными инвесторами, а это около 98%, был направлен в геологоразведку. Статистика выглядит так. Объем прямых иностранных инвестиций, направленных в геологоразведку, составил 44,6%. Инвестиции в обрабатывающее производство составили 27,1%. Добычу полезных ископаемых – 9,9%. Иностранные инвестиции в сферу информации и связи составили 5,6%. Оптовой и розничной торговли – 5,3%. Инвестиции в сферу финансового посредничества и страхования составили 5,3%. По словам экспертов, такой рост инвестиционной активности обусловлен реформированием системы привлечения инвестиций. Создан институт бизнес-омбудсмена. Кроме того, предпринимателям из других стран предоставлены многие облегчения. Однако, чтобы удержать данную тенденцию, предстоит выполнить еще много работы. Бог дал нам хорошую природу и немало природных ресурсов. Запасы они разведаны. Наши геологи хорошо здесь поработали, особенно в советское время. А вот разумно надо теперь осваивать эти месторождения, и правительство должно выступить в качестве очень хорошего дипломата. В Кыргызстане в последние годы создаются очень удобные условия для работы инвесторов. Дешевая электроэнергия, защита интересов иностранных бизнесменов, лояльная система для развития проектов предпринимательства и, конечно же, богатые природные ресурсы могут стать отличным стартом для создания крупных бизнес-проектов. Однако всем этим необходимо пользоваться правильно, отмечают эксперты. Бишкек Международный деловой форум «Евразийская неделя государств членов ЕАЭС» под лозунгом «Консолидация развитие, сила» пройдет в Бишкеке 25-27 сентября. Повестка четвертого форума ориентирована на обсуждение итогов пятилетия договора о союзе и обозначение новых векторов интеграции на развитие сотрудничества с партнерами и создание площадки для бизнес-встреч. Международный выставочный форум «Евразийская неделя» проводится уже четвертый год. Его цель – предоставить всему миру в возможностей и потенциал стран ЯС для выработки методологии и совместного формирования экономики. Площадка мероприятия способствует развитию сети прямых B2B-контактов и привлечению предприятий третьих стран в качестве потенциальных потребителей и инвесторов для создания конкурентоспособной и экспортно-ориентированной продукции». Раз в год, поочередно, в каждой из стран нашего союза мы будем проводить э, форум, который назвали «Евразийская неделя». И э, условно мы раздели, разделили программу форума на две э, такие самостоятельные, но очень тесно связанные друг с другом части. Деловая программа и э, выставочная программа. Мы придумываем свой э, Слоган, свой девиз, к которому мы и стараемся привязать все мероприятия нашей выставочной деловой программы. Сегодня в столице состоялось четвертое заседание кыргызско туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. На повестку дня были вынесены вопросы увеличения товарооборота между странами, а также партнерства в области промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других. Также в рамках Межправ-комиссии прошел бизнес-диалог с участием промышленников и предпринимателей Кыргызстана и Туркменистана. Подробнее о развитии Кыргызско-Туркменского партнерства в материале нашей съемочной группы. Программа четвертого заседания Кыргызско-Туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству оказалась очень насыщенной. В целях укрепления и расширения инвестиционных, кооперативных и торговых отношений между странами в рамках заседания межправкомиссии состоялся бизнес-форум с участием руководителей крупных компаний, бизнес-ассоциаций и других представителей деловых кругов Кыргызстана и Туркменистана. Там очень интересно строят... В то же время Туркменистан является большим потребителем, например, мрамора, гранита, который есть в той или иной степени в Кыргызской республике. Те же строительные вещи, ну то есть строительные материалы там производятся. У нас производится то, что возможно мы можем им поставить, например, цемент. Но сейчас вот просчитывается логистика, насколько это эффективно. Ну то есть вот такие вещи, они, я думаю, что при появлении хотя бы трех-четырех пионеров дополнительно, которые будут более-менее серьезно работать в двустороннем направлении, то э, торговля, вот этот показатель, он э, ну, в разы должен увеличиться. На сегодняшний день Кыргызстан и Туркменистан демонстрируют перспективные направления сотрудничества в сфере торговли, туризма, транспорта, логистики и сельского хозяйства. Туркменские предприниматели отметили, что с их стороны есть высокая заинтересованность в налаживании тесных контактов с кыргызскими коллегами, в том числе в организации совместных проектов. Но Кыргызстан, нам интересно, допустим, по поставкам картофеля, так как Туркменистан очень жаркая страна, и там выращивать картошку очень сложно. Поэтому сейчас налаживаются контакты и производителями картошки, и производителями, которые выращивают по немецкой технологии пассивные картошки. Вот же наши туркменские предприниматели начали уже завозить в Туркменистан, уже выращивают весеннюю картошку. В области сельского хозяйства у Кыргызстана и Туркменистан имеются большие возможности во взаимовыгодном сотрудничестве. По словам главы Ассоциации экспортеров и импортеров Кыргызланд Линары Неизбековой, у фермеров двух братских республик есть что предложить друг другу. Также она отметила, что развитие сотрудничества в аграрной отрасли поспособствует расширению взаимоотношений и в других областях. У них очень прекрасные сорта томата, это помидоры, у них консервация очень прекрасная, и кроме того, сельхозтехника и сельхозминералы, то, что они предлагают в данный момент, потому что и кроме того, они предлагают сейчас совместное производство по переработке сельхозпродукции, это тоже один из стратегий нашей страны. Во второй половине дня в государственной резиденции Аларча состоялось четвертое заседание Кыргызско-Туркменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Как отметился председатель комиссии глава Минздрава Космосбек Чалпамбаев, развитие и укрепление торгово-экономических и культурно-гуманитарных отношений с Туркменистаном является важной задачей на сегодняшний день. Он также подчеркнул, что в последнее время между странами активизируется сотрудничество как на самом высоком, так и на экспертном уровнях, а также по линии бизнес-структур ну, кроме этого у нас по образованию, по культуру, спорту, естественно, туризм. Тоже они очень заинтересованы, развитие туризма. Как в наш Кыргызстан, что приехали туристы из Туркмении. И наши же поехали туда, в Туркменистан. У них тоже есть свои санитарно-курортные <coughs> учреждения. То есть, и в целом, в этом совещании будут это все аспекты, которые мы можем сотрудничать. В ходе заседания Межправкомиссии было отмечено, что товарооборот между Кыргызстаном и Туркменистаном увеличился в 200 раз, и это не предел. Также стало известно, что уже достигнуто предварительное соглашение об открытии торгового дома со строительством жилищно-гостиничного комплекса. Кроме этого, имеется ряд совместных бизнес-проектов в области торговли и взаимных поставок. Кыргызстан является для нас дружественной братской страной. Мы готовы сотрудничать во всех направлениях экономической отрасли. В целом, сегодняшний и межправкомиссия, и бизнес-встреча прошла очень плодотворно, конструктивно. На межправкомиссии обсудили ряд вопросов, которые в дальнейшем будут расширять наше торгово сотрудничество. В целом, обе стороны отметили, что сегодняшние встречи прошли на самом высоком уровне и создали все предпосылки для развития и расширения Кыргызско-Туркменского сотрудничества. Отметим, что по итогам заседания 4-й Кыргызско-Туркменской межправкомиссии был подписан очередной протокол по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Тимур Тимиргалеев, Рыскальдик Кукульбеков, ЛТР «Бишкек».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 Цифровизация продолжает внедряться в нашу жизнь. Многие граждане уже оценили преимущество безналичного расчета. Еще бы, теперь, чтобы оплатить коммунальные услуги, штрафы и прочее, нет необходимости стоять в очереди на почте или в банке. Посредством гаджетов можно перевести необходимую сумму к конечному адресату. Большие плюсы и при оплате покупок в магазинах. Для владельцев карт в большинстве супермаркетов делаются скидки. О преимуществах безналичного расчета в материале колеи Душебаевой. Безналичный расчет – это... Не надо платить налог с продаж. Получаете бонусы и оплачиваете ими другие покупки. Многие кафе, бары и магазины дают скидки. Можно отслеживать все платежи. Удобство и экономия времени. В современном мире оплачивать покупки и счета легче посредством карты. Тем более необходимые для этого условия создаются. Безналичные платежи работают так же, как и оплата наличными. Только в этом случае задействованы банки и платежные системы. С 2016 года это выгодно еще и для самих граждан, потому что правительство всячески способствует развитию безналичных платежей. На сегодня банковская сфера уже предоставляет полный спектр банковских услуг для оплаты безналичной формы. Это банк, мобильный банкинг, интернет-банкинг. Те же посттерминалы, которые установлены в торговых сервисах предприятиях, посредством средствам которого можно оплатить за товары и услуги банковской картой. По данным Нацбанка, на сегодня каждый второй гражданин трудоспособного возраста имеет карту. Однако, по словам экспертов, большинство держателей банковских карт приходится на Бишкек. И в Казахстане существует множество населенных пунктов, торговых точек и людей, которые еще не охвачены безналичными расчетами. Финансовые учреждения должны инвестировать вот в эти новые виды инфраструктуры, так скажем, финансов. Я думаю, ну, выбора нет, мы как весь мир должны вместе развиваться, и у нас тоже постепенно все это будет налаживаться. Да? То есть проникновение вот этих безналичных денег, оно будет идти глубже, так сказать, да? больше охватывать людей, больше охватывать сумму. Платить наличными сейчас дороже, чем картой или через мобильный кошелек, ведь гражданам, пользующимся картой, не приходится платить налог с продаж, а это 1 два процента от полной суммы покупки. Вроде бы это немного, но сумма становится довольно-таки ощутимой при совершении крупных покупок. Кроме того, нельзя не учитывать скидки, которые делают в магазинах для держателей карт. Это, во-первых, очень удобно и безопасно, потому что можно ну как бы, без наличных денег рассчитаться. Максимально удобно. Ну и плюс, большой плюс, то что безналичный расчет не удерживает 1% налогов НСП. Если сравнивать это с наличным расчетом, соответственно, 1% плюс дополнительно как бы скидка, да, это вот дешевле. Как выяснилось во время опроса, многие уже пользуются преимуществом безналичного расчета. Кто-то использует карту только для перевода или получения денег, а кто-то и вовсе не пользуется картой. Платить карточкой, конечно же, удобнее. В других странах давно перешли на безналичный расчет. Как показала практика, так гораздо экономнее. Так да, к тому же это безопасно, ведь гражданин через интернет может отследить свой счет. Я иногда пользуюсь своей банковской картой, в основном для того, чтобы снять отправленные за границы деньги. В магазине оплачивать счет карты еще ни разу не пробовал. Мне удобнее наличными заплатить. Только наличные. Только наличные? А почему? Еще пока не созрел до да этого. Говорят, воруют много с этих карточек. Ну, редкая. А почему вам удобнее платить наличными или, наоборот, карточкой? Ну, когда как. Иногда карточками, иногда наличь. Кроме прочих преимуществ, использование безналичного расчета не только удобно, но и экономит время. Не нужно, как раньше, стоять в огромной очереди, чтобы оплатить штраф коммунальные услуги, интернет. Не стоит забывать и о безопасности. Его уровень при использовании платежных систем, действующих в Кыргызстане, на сегодня остается сравнительно высоким. Факты мошенничества с безналичными платежами на сегодня единичны и не носят системного характера. Обстановка на Кыргызско-Таджикском участке государственной границы на сегодня характеризуется как стабильная, сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы. Автомобильная трасса ош баткен ФАНА открыта для передвижения транспортных средств. Кыргызская сторона продолжает работу по асфальтированию дороги Кыкташ-Аксай. ГПС Кыргызстана осуществляет строительство пограничного поста в местности дача Баткенского района. Таджикская сторона продолжает проведение несогласованных работ. На неописанном участке Кыргызско-Таджикской государственной границы в местности Джака Юрюк Баткенского района с целью недопущения эскалации конфликтов подразделения ГПС Кыргызстана на Кыргызско-Таджикском участке госграницы переведены на усиленный вариант охраны государственной границы. Координацию действий пограничных подразделений и других государственных органов на кыргызско участке госграницы в Баткенской области осуществляет начальник главного штаба. Первый заместитель председателя ГПС Кыргызстана Полков. В общем, ситуация в Баткенской области стабильная, но может измениться в один момент. Таджикская сторона два дня подряд привозила щеби на территорию Торткочо. Хочу отметить, что на данном месте границы не обозначены полностью. Мы сейчас ставим условия перед таджикской стороной о прекращении строительных работ. На данный момент таджикская сторона привозит чебень, но какие строительные работы ведутся, не знают даже сами таджики. По информации заместителя губернатора, пограничная служба Таджикистана планирует построить пропускной пункт.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 Также Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями произвела денежный перевод на единый депозитный счет в размере 11 млн 929 тысяч сом. На сегодняшний день общая сумма средств, поступивших со стороны ГСБ, составляет 807 млн 418 тысяч сомов, сообщили ведомстве. Напомним, что в июне прошлого года правительство создало единый депозитный счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. Собранные деньги планируется направить на строительство школ в Бишкеке и Чуйской области. К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встреч.